День добрый, дорогие друзья, уважаемые подписчики, зрители канала. Я Игорь Черноусов и этот ролик о непотопляемом немецком проекте, о проекте ОЙО. Страшно сказать, что сейчас тут уже больше 7 миллионов человек. В этом ролике я вам расскажу, как абсолютно бесплатно скачать скрипт, который полностью автоматизирует работу на этом сайте. Замечательный проверенный скрипт. Сегодня у нас 7 февраля 2015 года и вот на данный момент... А этот скрипт прекрасно работает. Купил я его вчера, купил, пообщавшись с хорошим парнем, зовут его Миша, ВКонтакте. Вот он мне абсолютно недорого продал этот скриптик. Координаты Михаила в описании ролика. Кому интересно, там Михаил работает и на других буксах. У меня там тоже какие-то скрипты есть. Обращайтесь, сотрудничайте. Я буксами уже... Давно не занимаюсь. Вот, считаю, что это просто бесцельная трата времени. Сою деньги идут по 5-6 по 6 месяцев, но народ все-таки тается здесь что-то заработать. Но я вам постараюсь хоть как-то облегчить жизнь. Дам вам абсолютно бесплатно скрипт, который полностью автоматизирует вашу рутинную работу на этом сайте. Без разницы, являетесь вы моим рефералом или не являетесь. Нужен вам скрипт, забирайте. Плюс бонусом вы еще получите программу автоматизации э, работе Skype. Что вам нужно сделать? Вам необходимо опуститься в описании ролика и прям в первой строчке будет вот такого плана ссылочка. нажимайте на эту ссылочку и вас перекинут на мою страничку с подпиской. Сразу хочу сказать, делается только для того, чтобы процесс отдачи скриптов и этих всех полезностей автоматизировать. Пожалуйста, не пишите мне в Skype. Там вышли мне скрипт там, и так далее то все будет высылаться на автомате вот через почту заходите вот на такую страничечку просто-напросто оставляйте поле ваш электронный адрес вашу электронную почту подтверждайте подписку вам на почту после подтверждения вашей подписки придет письмо она будет называться там программа, «Программа рассылка по скайпу робосенда в письме будет ссылочка на яндекс диск Скачайте по ссылочке архив, в котором вы получите программу RoboSender, это автоматизация рассылки по скайпу, и э, ваш скрипт для работы на сайте OE. В скрипте есть инструкция, как его устанавливать в скрипте Opera. Вам нужно будет удалить вашу оперу, поставить оперу из архива. То есть делайте все по инструкции, ну и работайте, зарабатывайте денежку. Если вы останетесь в моей базе подписчиков, то каждую неделю будете получать что-то полезное и новое. Никаких предложений купить я по базе делать не буду. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Если он вам понравился, вы знаете, что делать. Если есть какие-то вопросы, пишите комментарии под данным видео. Всем спасибо. До свидания.